Сосем наяриваем, не разговариваем. Конечно, можно. Соси не сложно. Долго не мусоля, то а поесть мазоль. Это супер. Спасибо, огромное. Супер, супер. супер. Класс. У тебя